Дорогие друзья и уважаемые подписчики канала Акваградус. С вами Андрей. И сегодня у нас ролик будет посвящен второй перегонке на аппарате Акваградус Компакт. В прошлом ролике мы на данном аппарате показывали, как правильно перегнать брагу в Цель же сегодняшней перегонки это максимально качественно отделить тело, питьевую часть, от головных и хвостовых фракций. Более подробно, что такое головы, тело и хвосты, я рассказывал в ролике под названием Вторая перегонка на аппарате «Акваградус Стандарт», которую вы можете увидеть на нашем канале. Итак, давайте же приступим ко второй дробной перегонке на аппарате «Акваградус Компакт». Использовать будем емкость на 10 литров и нагревать индукционной плитой мощностью 1800 Вт, что вполне достаточно для данного аппарата. Для данной перегонки я подготовил 3 литра спирта сырца крепостью 45 градусов. Это обычный сахарный спиртцерец, полученный в результате перегонки обычной сахарной браги. Видео о постановке такой браги вы также сможете увидеть на нашем канале. Перед второй перегонкой рекомендуется разбавлять спиртцерец до крепости 25-30 градусов. Это делается для того, чтобы обеспечить максимально качественное разделение порог спирта на фракции. Точность здесь не принципиально. Главное замерить, какое же количество абсолютного спирта у нас залито перед перегонкой. Добавим 1,5-2 литра воды и зальем наш спирт-сырец. И, и начнем перегонку. Друзья, не забывайте перед заливкой жидкости проверять кран для слива, чтобы он был закрытый. Давайте же посчитаем, какое количество абсолютного спирта мы залили в наш перегонный куб. Для этого воспользуемся калькулятором самогончика, очень удобная программа. Заходим в нее, разбавление водно-спиртовых жидкостей, вводим исходные данги. Исходная крепость спирта сорца у нас была 45 градусов, объем 3 литра, 3000 миллилитров. Результирующая крепость поставим 100 градусов, абсолютный спирт. И посчитаем. Получается 1350 мл абсолютного спирта мы залили в перегонный кух. Отсюда будем брать 10% голов, это 135 мл, 945 мл примерно тело и 270 на хвосты. Но так как аппарат компакт выдает не 100 градусный спирт, а 80 градусов, после несложных арифметических вычислений у нас получается, что мы будем отбирать 150 мл голов, 1150 миллилитров тела и 300 миллилитров хвостов также будем ориентироваться на органолептику то есть на запах и на показания термометров на кубе и верхней части колонны итак давайте же приступим включаем нагрев на максимальную мощность и э, соберем нашу колонну при второй перегонке необходимо в колонну установить две насадки панченкова одну мы уже установили она устанавливается сюда Установим вторую, сворачивается в батончик и устанавливается таким образом. При этом две насадки Панченкова, которые идут в комплекте, они должны находиться именно в этой части колонны. Запихивать ее до конца колонны, до верха не нужно. Устанавливаем колонну. Итак, мы установили колонну и подключим ее к охлаждению. При второй перегонке в систему охлаждения добавляется также дефлегматор. Поэтому схема подключения такая. В нижнюю часть холодильника подается холодная вода с крана отмойки. С верхней части холодильника мы устанавливаем перемычку на нижнюю часть дефлегматора. И с верхней части дефлегматора уже подключаем шланг для сброса в канализацию. Итак, охлаждение подключено. Установили термометры. Давайте проверим на герметичность, чтобы у нас нигде не было утечек. Да, абсолютно герметично. Когда температура в нашем баке достигнет 80 градусов, необходимо подать водичку на охлаждение. Охлаждение подадим небольшой струйкой. Этого будет достаточно. Далее, когда колонна нагреется до середины, уберем нагрев и отрегулируем его таким образом, чтобы на выходе у нас образовалась 2-3 капли отбора продукта в секунду. Начало прохождения спиртовых паров к холодильнику можно будет проконтролировать по верхнему градуснику. Как только температура верхней точки приблизится к 70 градусам, пойдут первые капли. В таком режиме 2-3 капли в секунду мы будем отбирать наши 150 мл головы. Итак мы настроили по капельному отбору голов, скорость сейчас 2-3 капли в минуту, водичка охлаждения идет тоненькой струечкой, на баке 86 градусов, в верхней части колонны 78 градусов, Обираем 150 миллилитров голову. Итак, 150 мл голов у нас откапали, можно попробовать на запах, что же у нас на выходе. Если не будет явного ацетонового запаха, можно приступать к отбору тела. Для этого берем 2-3 капельки на ладошке, растираем. Нет, абсолютно спиртовой запах. Все, голов я не чувствую, приступаем к отбору тела. Меняем емкость. Добавляем нагрев таким образом, чтобы у нас появилась тоненькая струечка на выходе. Отбирать будем не спеша. Чем медленнее вы отбираете, тем качественнее у вас получится. Отбирать будем по расчету 1150 мл или до 91-92 градусов в баке. Также ориентироваться будем на зал. Вот как видите у нас получилось отрегулировать тоненькую струечку. Вот в таком режиме мы будем отбирать наше тело. Как я сказал в начале ролика, аппарат выдает 80 градусов. Давайте же это проверим. Наберем пробирочку и измерим крепость на выходе. Спиртометр показал 84 градуса, замерим температуру жидкости и посчитаем точно, сколько же у нас все-таки получилось. Термометр показывает 24,5 градуса 24,6. Спиртометр 84. Давайте на крыльядре самогончика посчитаем коррекцию крепости в зависимости от температуры. Тут есть такой раздел. Вводим наши показания, показания спиртометра 84 градуса. Температура у нас была 24,6. И посчитать. 82,5 градуса на данный момент получается аппарат выдал. В таком режиме продолжаем отбирать наше тело до расчетного количества. Друзья, продолжаем отбор тела. Мы отобрали практически литр. В баке у нас 90 градусов с маленьким хвостиком. Часто задают вопрос, какая же температура должна быть в верхней части колонны. На данном аппарате в стандартной комплектации не особо получается держать какую-то определенную температуру на этом аппарате. Она будет плавно подниматься вместе с температурой баки. По опыту использования этого аппарата я отбираю до 91 градуса в баке, а дальше, ориентируясь на аргонолептику, принимаю решение отбирать дальше или нет, получается ароматный нормальный продукт получить до 91-92 градусов в баке. Далее принимаю решение отбирать хвосты. Ну Пока на запах хвостов не чувствуется преобладание явное, вообще их не чувствуется, Поэтому отбираем дальше. Отберем до 92 градусов в баке, как раз где-то получится наш литр, литр 100, литр 200 продуктов. Итак, температура в баке достигла 92 градуса. Попробуем, что на запах у нас идет. Ну, хороший продукт, без хвостовой части, но все равно принимаем решение отбирать хвосты меняем емкость как вы видите мы отобрали литр может даже чуть чуть больше меняем емкость добавляем мощность нагрева и отбираем хвосты до 100 градусов в баке Итак, вот наш результат перегонки головы пойдут на рожжиг мангала тело разводим до петельной крепости а хвосты можно добавлять в следующую партию спирта сырца и перегонять их повторно и в заключение как всегда Подписывайтесь на наш канал, задавайте вопросы в комментариях, следите за нашими новыми обзорами. С вами был Андрей и компания Кваградус. Всем пока!